Значит, некоторые клиенты к нам обращаются по поводу загородной недвижимости, приобретения или дома. Да, мы это делаем. Сбербанк значит в основном делает Сбербанк. У него, а, значит, первоначальный взнос 15-25. Здесь зависит а, процентов от того, какая недвижимость банк осматривает. Значит, какой пакет документов, какая земля, ИЖС, не ИЖС из чего построен дом, кирпичный то есть или дерево. То есть здесь вот этот процент первоначального взноса зависит от документов, от материала строительства дома. На какой стадии закончен дом, или он в процессе строительства, разрешения, есть ли какие-то документы. Поэтому вот у нас сейчас последний клиент был, он нашел дом, и у него был, значит, под дачный участок земельный, а дом жилой был, и банк повысил процентную ставку первоначального взноса, делал 25%, не 15, а 25, здесь вот на это влияет. А что сделать, если клиент обращается за загородной недвижимостью или с домами, сразу вам говорю, не меньше 15-25% это только Сбербанк, первоначальный взнос, это первоначальный взнос. Первоначальный взнос. И значит, еще делают одобрение дома, очень редко делают банки. Есть еще два банка, первоначальный взнос тире 40-50% и банк, как правило, просит на счет положить эти деньги, чтобы продавцу самим перечислить. Вот здесь вот такая вот у нас ситуация. Здесь посложнее. Но вот мы работаем, делаем, у нас есть сделки, есть люди, которые живут в загородных домах, с одобренной нами процентами.